Здравствуйте, господа! С вами опять Майкл Лившец. Сегодня я посмотрел в нашей группе на Facebook столько много вопросов. И я только лишний раз убеждаюсь, что все тренировки, которые мы делаем, никто на них не обращает внимания. Мне звонят люди, которых только подписались. Спансор, человек, который их подписал, им не отвечают, они не знают, что делать. Господа, вы должны запомнить одну вещь. В сетевом бизнесе это всегда было, если всегда будет. Самое главное, самое главное не количество, самое, самое главное качество. Не имеет значения, сколько вы людей подпишете, если никто ничего не знает, что надо делать. И тогда просто получается базар. Вы должны всех людей, которых вы сами приводите, показать им, что нужно делать, дать им тренировки. Тренировок у нас на Facebook в нашей группе больше, чем предостаточно. Даже на Facebook люди не хотят тратить свое время смотреть и искать тренировки. Они задают вопросы на то, что уже давно есть ответы. Я постараюсь сделать еще одну тренировку. И пожалуйста, господа, передавайте всем тем, кого вы привели сами лично. И чтобы они делали то же самое. Только тогда у вас будет взрыв. И когда проект будет полностью запущен, вы начнете зарабатывать. На счет полностью запущен. Еще раз повторяю, проект THW Global начнет платить с 21 сентября 2016 года. С 21 сентября все начнет работать. Сначала это должно было быть 9 сентября, но так как в Америке 11 сентября, это когда был произведен взрыв в Нью-Йорке, вы все это помните в 2001 году, поэтому они не хотят праздновать открытие компании и попросили, лидеры в Америке попросили компанию, чтобы они оттянули открытие, плюс оттянули открытие еще для того, чтобы люди смогли, побольше людей смогли начать, начать тестирование. Вы все знаете, что для того, чтобы вы начали получать с 21 сентября деньги, вы должны провести Потратить минимум 10 часов. 10 часов э, про, про просматривания роликов. Если у вас еще это не работает, господа, не придумывайте новые IP, обходите это, как я вижу, люди пишут, есть у нас такие умники. Все будут в компании просчитывать, потому что рекламодатели просто так деньги никому платить не будут. Поэтому если будут находить, что люди обходят это нечестным путем, Просто ваши аккаунты заблокируют, если у вас есть группа, вы ее все потеряете. Это, может быть, сделают не сегодня, это, может быть, сделают через несколько месяцев, через полгода, но это сделают, и все время, то, что вы будете строить бизнес, вы просто все потеряете. Поэтому бизнес надо делать честным путем. <coughs> Надеюсь, это понятно. Значит, еще раз повторю. Проплачивать начнут с 21 сентября. Если в вашем регионе еще тесты не проходят, и у вас выскакивают, когда вы кликаете на ролик, что вас не пропускают, не задавайте вопросы, почему. Ответ уже давно есть. Просто там, где вы живете, еще это не происходит. Поэтому просто ждите, это дойдет до всех. И зарабатывать смогут все. Те люди, которые работают. С роликами сегодня я вам покажу как можно зарабатывать даже если у вас не не на смысле если ваш регион еще не открыт сейчас сначала я покажу еще раз бэк офис я зайду в бэк-офис сейчас на экране вы видите нашу первый сайт кстати вы видите что у нас уже подписалась компанию миллион шестьдесят восемь тысяч человек и из них 475 846 человек – это те люди, которые, которые прошли э, демографический вопросник, ответили на все вопросы. Господа, слушайте, пожалуйста, внимательно, смотрите внимательно, чтобы у вас не было больше вопросов на эту же самую сумму, на эту же самую тему. И когда вы ведь заходите в бэк-офис, вы уже видите рекламу у нас в бэк-офисе. Вы можете на них кликать и смотреть, работают ли они или нет. Например, вот я кликаю на эту рекламу. Если вы кликаете на рекламу, вы должны обратить обязательно внимание с правой стороны вверху. Видите? Sign in. Значит, я должен здесь тоже зайти внутрь системы. Я нажимаю на нее опять вставляю свои данные и теперь я уже внутри и теперь я могу нажимать любую рекламу видите здесь на любую тему могу вот show more это значит показать еще больше открывается я например клыкаю на рекламу или на ролик допустим этот ролик 1 минута 35 секунд я начинаю просмотр Сначала, если вы видите, просто начинается какая-то реклама, ее надо пропустить. Uh -huh. them, Эту рекламку просто They надо small, пропустить. For women, for Moto вот так вы просматриваете рекламу, вы должны просмотреть, чтобы она ушла до конца. Если вы хотите, если вам она понравилась, вы можете нажать здесь лайк. «like». Если она вам не понравилась, нажмите, чтобы вам она не понравилась. Если вы не хотите ничего, ни то, ни это, вы можете ничего не нажимать. Самое главное, чтобы вы эту рекламу, в данном случае минута 34, чтобы вы ее просмотрели. Но вот что самое интересное. Вы видите вот этот значок в углу? Даже если у вас реклама не включается... Даже если вы не можете ее посмотреть, потому что вы живете в таком регионе, где этого еще нету, вы можете выставить эту рекламу у себя на Facebook. Вы помните, господа, я вам многим говорил, подписывайтесь на Facebook. Это самая большая социальная программа в мире. Она на первом месте, в ней находится полтора миллиарда людей. Миллиард и пятьсот миллионов людей находится. На этой социальной программе Facebook. Я сам лично не пользуюсь никакими социальными программами. Только Facebook. Господа, я подписал большое количество людей. У меня уже более 156 тысяч дистрибьюторов на 10 уровней. И в основном, в основном людей, которых я подписываю сам, я все беру с Facebook. Потому что больше, чем этой программы, нету. Поэтому, когда вы подписались на Facebook, вы видите вот этот э, квадратик, нажимаете на него. Видите Facebook. Вы можете нажимать сюда и выставить вот этот ролик. Вот я выставляю. Прямо у себя на Facebook. Все, я его выставил. Я могу копировать. Видите, вот это мой, это адрес вот этого ролика. И вот, на, на, обратите внимание, написано 140000142. Это мой аккаунт номер. Я его копирую. Вот, я его скопировал. Я теперь иду на свою группу Facebook. Вот это моя Facebook -групп, группа а, В смысле, группа на Facebook. Здесь много групп. У меня есть мои личные группы. Вы можете находить любую группу. Вот, например, я выставлю на группу вот это не моя группа. Видите, на этой группе 93 тысячи человек. Я выставляю, делаю пейст. И вот я выставляю эту рекламку. Я могу зайти на свою группу. Опс. Я зашел вот на эту группу это группа thw global но это группа не нашего проекта это группа одна из моих групп тут видите 70 почти 77 тысяч человек и я тоже выставляю эту рекламку и вот так она будет выглядеть но самое интересное что все те люди которые будут кликать на этот ролик он будет засчитываться мне человек заходит кликает сюда и вот этот ролик открывается. Вы даже не представляете, какая это сила, потому что сейчас тот человек, который откроет и захочет посмотреть этот ролик, мне будут засчитываться очки, я буду с этого зарабатывать деньги. Вы даже не представляете, какую силу имеет интернет для того, чтобы зарабатывать деньги, не только самому прощелкивать эти ролики, а даже дать возможность другим людям это смотреть. Вы помните, у нас в, нашем, в нашей системе, где вам даются возможность ролики, просматривать ролики на любую тему. Вот это science fiction. Здесь культура, health, здоровье, насчет пищи. Люди это любят. Лайфстайл, уровень жизни, тут много артистов. Сейчас очень много людей любят смотреть ролики о животных. Вот, пожалуйста, я захожу на этот ролик. Я даже не буду его просматривать. Я просто скопирую сейчас вот эту линк со своим аккаунтом. Возвращаюсь опять на свою facebook вот на эту другую группу выйти в этой группе 99 тысяч человек и скидываю в эту группу вот пожалуйста скинул если кто-то начнет смотреть мои ролики мне будет засчитываться и я с этого буду зарабатывать деньги Поэтому, когда мы говорили, что будет заработок до 1000 долларов в месяц, на самом деле заработок может быть намного больше. Это просто зависит от того, как вы работаете. До 1000 долларов заработок в месяц будет зависеть от того, сколько вы сами лично времени проведете на роликах. В данном случае не больше 10 часов в неделю. Теперь я возвращаюсь в бэк-офис. Господа, еще один из вопросов, который задают очень часто. Сегодня я зашел на Facebook в нашу группу и человек спрашивает, где взять, взять мою реферальную ссылку. Господа, мне стыдно за такой вопрос. Это значит, этого человека кто-то подписал в этот проект и не рассказал ему ничего. Он не имеет никакого представления, что нужно делать. Многие, которые следят за моими тренировками, слышали много раз, как я говорил, сетевой бизнес всегда был, есть и будет, бизнес отношения Вы должны работать со своими партнерами, общаться с ними. Я не имею в виду со всеми, я имею в виду тех конкретно, которых вы привели сразу сами в бизнес. Потому что то, что будете делать вы, будут делать они. Люди делают то, что вы делаете, а не то, что вы им говорите делать. Знаете, говорят, делай так, как я делаю, а не так, как я говорю делать. Поэтому, когда такой вопрос задают, это мне ясно, что человек, который привел этого партнера, не работает с ним, ему просто до лампочки. Он думает, что он заработает деньги благодаря тому, что он просто будет приводить людей в бизнес. Нет, господа, к сожалению, это не работает. Никто просто так зарабатывать не будет. Для тех людей, которые не знают, как найти свою реферальную ссылку. Когда зашли, вы зашли в свой бэк-офис, посмотрите, с левой стороны у вас написано Message Center. Вы заходите сюда, и здесь у вас открываются все письма, которые. Многие получают по электронной почте, но если даже вы его не получили, ничего страшного, они рано или поздно все приходят к вам в ваш бэк-офис, в ваш кабинет. Если пойдете в самый низ, вы видите «Welcome to THW». Это первое письмо, которое получает каждый партнер. И если вы найдете, нажмете сюда, вот с этой стороны «Read», или у вас может быть написано «Unread», это значит, вы не читали, вы нажимаете сюда, то естественно вам откроется страничка, где показаны все ваши веб-сайт, ваш пароль, если вы забыли, ваш логин, вся ваша информация, которую, я считаю, вы должны скопировать и запомнить, и где-то сохранить на своем компьютере. Насчет сертификации. Опять люди задают много вопросов о сертификации. Про это уже было сказано очень много раз. Люди пишут, а что, если я не проплачу сертификацию, то я не буду получать комиссионы со своей группы? Нет, господа, сертификацию делают только по согласию. Если вы не хотите делать сертификацию, вам ее не надо делать, вы все равно будете работать и вы будете получать деньги со своей группы. Только разница будет в том, что ваш заработок с группы будет максимальный 10 тысяч долларов в месяц. Если у вас очень большая группа, для того, чтобы получать деньги с этой большой группой, вы должны пройти сертификацию. Сертификация стоит 995 долларов, плюс э, где-то 35 долларов потом в месяц. И 995 долларов вы должны пройти, проплатить один раз, но до 21 сентября это 50%. Поэтому те, кто хотят пройти сертификацию, должны проплатить только 495 долларов, и это будет держаться до 21 сентября. После этого это увеличивается в два раза. И вы должны будете платить каждый месяц, если я не ошибаюсь, 34.95. Вы получите специальную веб-сайт только для вас. Вы, получите, вы сможете пройти тренировку, таким образом вы получите сертификацию, и вы сможете продавать. Вы будете просто партнер, настоящий партнер компании, вы сможете продавать рекламы, вы сможете предлагать рекламы в те бизнесы, в тех районах, где вы живете, плюс вы сможете это делать на интернете, просто обзор, обзор, и возможность вашего заработка увеличится. Но я еще раз повторяю, это не обязательно, это только для тех людей, кто этого хочет, поэтому если вы не хотите платить эти деньги, вы не должны это делать, вы можете продолжать работать, и все равно у вас возможность будет заработка если у вас есть группа, если вы расширяете свою группу, до 10 тысяч долларов в месяц. Я уверен, что для большинства людей это очень большие деньги и большая возможность поменять все свое будущее. Если у вас нет группы, все равно у вас есть будет возможность заработать до 1000 долларов в месяц, в зависимости в каком регионе живете, а в зависимости какие рекламы вы просматриваете. Но запомните, господа, одну вещь на будущее, что с ростом компании это будет все увеличиваться, потому что с ростом компании у нас будут продолжать прибавляться и поступать все больше новых и новых рекламодателей, от чего и будет зависеть наш заработок. Я надеюсь, это понятно. Если вы хотите зайти в бэк-офис, я сейчас выйду и продемонстрирую еще раз. Если вы хотите зайти в бэк-офис, то вы должны просто напечатать вы должны напечатать сейчас одну секундочку вы просто должны напечатать свой логин точка тиэчдаблю еще раз повторю полностью вы должны печатать где окошко адреса вебсайт www точка потом ваш логин ваш логин имя .thwglobal.com вы попадаетесь на свою реферальную ссылку и вы сможете зайти в бэк-офис если вы хотите просто просто зайти на не заходя в бэк-офис просто зайти и кликать на свои ролики вы можете просто написать www thwglobal.com надеюсь это понятно еще раз повторю www.thwglobal.com без логина и вы попадаете сразу в эту систему единственное вы должны обратить внимание сверху у вас будет написано sign in у меня уже написано sign out потому что я внутри Обыч обязательно всегда сделайте логин в эту систему тоже и опять-таки у вас открывается большое количество роликов. И вы заходите на эти ролики. Я сейчас продемонстрирую еще раз. И у вас есть возможность. Даже если у вас эти ролики не открываются. И пожалуйста, не волнуйтесь, что они не открываются. Я понимаю, что всем хочется быстро уже начать зарабатывать. Я вас всех прекрасно понимаю. Но поймите одну вещь, что компания только начинается. Она не откроется завтра и закроется послезавтра. Она будет работать годы, десятки лет и так далее, и тому подобное. Поэтому это только начало, господа. Это только начало. Все будет, все глычи будут устранены. Она начнет работать во всех регионах, вне зависимости, где вы находитесь. Вы сможете заходить и делать рекламы. И то, что вы видите, видите сейчас эту платформу YouTube, это только первая, одна из первых наших платформ. У нас будет намного больше. Намного больше. Поэтому не, не нервничайте и не волнуйтесь, не переживайте, что это не происходит сейчас. Ну что вы можете сейчас делать, даже если не работает? Кликайте. Видите вот этот квадратик? Вы можете выставлять на Facebook, на Twitter или посылать по электронной почте. Так как я выстав, пользуюсь Facebook, я выставляю на Facebook. Вот я нажимаю с правой стороны внизу Post to Facebook, и она у меня уже выскочила. Но надо для этого иметь аккаунт на Facebook. Или я копирую, видите, эту лынк со своим адресом. Я ее копирую, я выхожу сюда на свой Facebook опять. Кстати, я сейчас зайду на свою первую страницу. Вот видите, вот то, что я только что скинул. Они все у меня здесь. И у меня на странице, видите, 5000 френдс, они все смогут увидеть. И все их френдс это смогут увидеть. Поэтому это очень большая, И плюс, когда они смотрят, это у вас будет отсвечиваться в бэк-офисе, потому что вы за это будете получать очки. Опять-таки, я зайду еще в какую-нибудь группу. Вот американская группа, это не моя группа. Видите, здесь 127 тысяч человек в этой группе. Я... Делаю пейст, опс, и это все выскочило. Если кто-то зайдет сюда, я вам сейчас продемонстрирую одну вещь. У меня есть еще один аккаунт на Facebook. Это аккаунт моей супруги. Одну секундочку, одну секунду. Сейчас я сюда зайду, и вы увидите. Опс! Неправильный пароль. Извините. Окей. Вот я зашел на другую группу. В другую группу. В смысле, в другой аккаунт Facebook. Это аккаунт моей супруги. И, например... Но здесь пока еще не выскочила. Но что я могу сделать? Упс. Я не туда зашел. Извините. Просто не ждать, пока выскочит... Пока выскочит... Э, эта надпись. Вот это моя группа. В смысле, это моя Facebook. Я надеюсь, я вас не, забыл, не запутал. Я только что зашел на Facebook своей супруги. И вот я вижу нас другой Facebook. То есть это у нас моей супруги. Я вижу вот это, это, это объявление. Если она, например, в данном случае другой человек нажимает на эту страничку и начнет смотреть эту рекламу, засчитываться это будет мне. В данном случае я не подписал свою супругу в этот бизнес ТЛЧВ Global, хотя у меня, честно говоря, есть несколько аккаунтов. Но у меня, кстати, три аккаунта. Но если вот она начнет сейчас, то есть... Я не буду смотреть это все, то есть эта система не знает, что это не моя, что это не я делаю второй раз, это делает другой человек. И поэтому, благодаря этому, я получаю очки. Это, господа, очень важно, это очень важный момент. Это один из очень основных моментов, благодаря кому в будущем мы сможем зарабатывать серьезные деньги, потому что вы сможете сделать только определенное количество этих клыков. А представляете, представляете, вот только задумайтесь на минутку. В вашей группе тысячи человек. На 10 уровнях. Может быть в вашей группе сто человек. 10, да не имеет значения. Конечно, чем больше, тем лучше. Допустим, у вашей группе тысяча человек. И каждый из этих людей каждый день выставляет хотя бы 10 своих роликов. На Facebook. Это уже 10 тысяч. Вы представляете, сколько можно будет сделать заработка получить? Потому что на эти ролики будут кто-то другой клыкать. Я вам сейчас еще раз продемонстрирую последний раз. Кстати, я вам дам такой совет. Люди любят на Facebook смотреть. Ролики, ролики которые просматриваются очень часто. Это про животных. Это спорт. Особенно сейчас очень популярный ММА, uh, это борьба без правил, бокс, вот такие виды спорта, которые очень часто просматривают. Вот я, например, клику, кликну вот сюда. Это здесь интервью, один из чемпионов мира в своей весовой категории по борьбе без правил. Он очень популярный по всему миру. Он сам живет в Англии, выступает сейчас в Америке. Поэтому это очень-очень, в принципе, вы даже можете не нажимать, в смысле, не стартовать этот ролик. Потому что вы видите, же сжигается шер сразу же, сразу же. Нажимаете сюда, нажимаете на Facebook, все, вот я выставил. Я уже вам это поставлю, показываю несколько раз. Вот я копирую эту линк. Я ее скопировал. И я выставляю в какой-нибудь группе в своей. Сейчас. Окей, okay, это я нахожусь уже в группе своей супруги. Ну, я выставлю. Вот у меня есть от своей супруги, супруги выставлю. Вот здесь у меня есть русская группа, в которой 29, почти 30 тысяч человек. Я выставлю в русскую группу. Вообще, конечно, я выставляю эти ролики не в русские группы, а в американские группы, в англоязычные группы. Потому что на английском языке намного больше людей, он больше популярнее, и намного больше людей смотрят это. Поэтому я сейчас зайду сюда. Это англоязычная группа. Выставлю здесь. В надежде, что кто-нибудь тоже кликнет на этот ролик. А любознательных людей очень много. И люди ищут разную информацию. А информации у нас очень тоже много. Вы можете, как я уже показывал вам раньше, заходить в бэк-офис, там, где ваши все ролики. Смотреть, выбирать ролики на любые темы. И вы всегда сможете найти что-то интересное. А интересного там очень очень много. В принципе, вот это все, что я хотел сегодня рассказать. А, так как я говорил раньше, конечно, я буду делать а, тренировок а, намного больше. И еще раз, господа, желаю вам всем успеха. И, пожалуйста, поменьше пишите в нашей группе одинаковых вопросов. Если у вас появился какой-то вопрос, просмотрите всю эту информацию сначала. Кстати, я вам сейчас хочу показать одну вещь. В нашей группе. Сейчас я открою группу. И вот вы, если вы посмотрите, видите файлс. Это наша русскоязычная группа. Если вы нажимаете на этот файлс, тут много я засевал. Разные тренировки, разные рекламы. Поэтому перед тем, как что-то спрашивать, зайдите сюда хотя бы. Посмотрите-ка, есть ли есть тренировки. Вообще, я думаю, что все эти файлы вам пригодятся. Поэтому вы можете их скачать на свой компьютер. Сделать какой-то файл у себя на компьютере. Как, например, это делаю я. Видите, у меня, например, THW Global файл. Вот он. Я здесь засейвал все. Что мне требуется, что мне требуется. Что, все, что мне нужно по компании THW Global. Видите, здесь все на, рус... на английском языке. И вот у меня внутри есть файл для русскоязычных. Здесь у меня все на русском языке. На английском и на русском. Поэтому, если у меня кто-то задает какой-то вопрос и что-то спрашивает у меня, у меня все под рукой. Мне не надо ничего искать. Я советую сделать то же самое вам. Господа, относитесь серьезно к своему бизнесу. Это ваш бизнес, это не мой бизнес. За меня не волнуйтесь, у меня все в порядке. У меня бизнес уже на таком уровне, что, а как я вам сказал, у меня в группе на сегодняшний день уже 156 тысяч человек на 10 уровнях. И благодаря тому, что я прохожу сертификацию, я еще буду платить, получать деньги не на 10 уровней, а на 70 уровней. Поэтому даже если я ничего не буду делать, у меня сейчас уже рост поднялся до половиной тысячи человек приходит в мою структуру в день. В день. Не в месяц, в день. с половиной тысячи. И это только растет. Поэтому, господа, будете ли вы что-то делать или не будете, мне совершенно это уже не волнует, потому что у меня бизнес на таком уровне, что у него уже своя жизнь, он уже сам растет, уже закрыть его невозможно. С негативом, без негатива. Это уже не имеет никакого значения. Господа, я вам это не говорю для того, что я вас пугаю, что я не буду вам помогать. Я буду продолжать вам, вам помогать, потому что, еще раз, ваш бизнес – это мой бизнес. А к бизнесу я отношусь очень серьезно. Поэтому, продолжу. если у вас есть вопросы, пожалуйста, обращайте внимание на ту информацию, на те тренировки, которые уже есть на Фейсбуке, в нашей группе. Не задавайте те вопросы... На ответы, на которых уже есть, потому что теперь на будущее, так как группа прибавляется каждый день, <связать> и физически ответить на все вопросы невозможно. Как только я буду видеть, что задают вопросы, на которые ответы уже существуют, я просто буду их убирать. Не обижайтесь. Все, господа, на этом я заканчиваю. Большое вам спасибо за внимание. Счастливо. Успехов нам всем. До свидания.